Там в горах уже кто есть. В смысле? Привет, дорогие друзья! Никто не мог поверить, что исход может быть таким. Что на самом деле происходит на нашей планете и кто в этом виноват, я даже не могу дать точный ответ. Но суть в том, что каждый из нас не понимает, откуда они берутся. Я хочу вам показать 4 удивительных видеосюжета, которых объяснений. нет. Нет. Вообще, множество других действий, которые разворачиваются на Российской Федерации, а именно объекты НЛО, которые сотрудничают с военными, и с военными разрабатывают секретное опасное оружие. Вообще, говорят, что Шойгу в Алтае разработал необычное оружие, которое может уничтожить весь мир. Правда, это или нет, это остается загадкой. Но мы с вами можем увидеть эту необычную картину, как множество других действий разворачиваются в реальном времени. Вы не поверите, но это так и есть. Путин еще в 2013 году поручил Шойгу создать опасное сверхсекретное оружие. По сравнению с Арматом он еще создал необычный летающий объект они появляются именно в тех местах где людей нет это на кавказе на алтае и на уральских горах суть в том что вы должны это увидеть сами Просто поддержите мой канал лайком, подпиской и комментарием. Ну а то, что сейчас вы увидите, вы будете шокированы. Приятного, дорогие друзья, просмотра. И не забывайте еще поставить колокольчик, чтобы не пропустить ни один стрим и ни одну интересную видеопублику. публику. там в горах уже кто-то есть. В смысле? Депутат уже в горах сидят а, честно. Да, конечно. Они и поэтому блокпосты поставили. Это неспроста.